Итак, для начала сделаем шаг назад и задумаемся о том, что мы имеем в виду, когда говорим «сделаем алгоритм более эффективным». Мы должны мыслить абстрактно, то есть нас не должно волновать, на какой машине будет исполняться наш алгоритм. Был ли он написан для этой маленькой старой Nintendo или для Eniaco, который работает гораздо медленнее. Наш алгоритм должен исполняться на любом из этих компьютеров, мы не хотим больше думать о машине. Мы хотим сосредоточить внимание на двух вещах. Необходимо понять, что мы подразумеваем под объемом, какой объем необходим для исполнения нашего алгоритма. И временем, как долго мы будем решать задачу. Мы действительно должны точно определить эти два понятия. Чтобы сделать это, я хочу убедить вас в том, что выполняемые компьютером действия вы можете сделать с помощью карандаша, большой пачки бумаги и очень простого калькулятора. Современный компьютер очень похож на этот набор предметов. Вместо бумаги он использует цифровую память. И у него есть центральный процессор, который содержит нечто с названием ALU, о нем я расскажу позже, который является его калькулятором. И он может получать доступ к калькулятору, скажем, миллиард раз в секунду, и по сути выполняет серию простых шагов. И это все, чем является компьютер, какой магии. Теперь давайте коснемся времени, или вы можете назвать это скоростью, насколько быстро будет выполнять. Наш алгоритм. И нам нужно разработать довольно-таки общую единицу измерения, потому что, как вы знаете, компьютеры работают с разной скоростью. Вспомним, что компьютер считывает некоторый список очень простых инструкций, и он имеет доступ к действительно простому калькулятору, которым может пользоваться. И этот калькулятор называется ALU, оно располагается внутри центрального процесса. ALU означает арифметика, логическое устройство. Таким образом, оно может выполнять очень простые операции, такие как сложение или вычитание, если это вам нужно. Также оно может выполнить простейшие логические операции, такие как И и ИЛИ. Итак, ALU это крошечный калькулятор, к которому имеет доступ компьютер. Можно считать его устройством, отвечающим на самые простые вопросы. Это все, что этот маленький калькулятор может делать. И вот для примера список системы команд. Это для микроконтроллера, но может быть применен где угодно. В левой колонке вы видите ADDWF и описание того, что эта операция делает. Она берет f и d и прибавляет w к f. А вот DEC f, уменьшение f вычитает из f единицу. Или move f перемещает f в новое положение. Наиболее для нас важная вещь в следующей колонке – циклы. Заметьте, что все эти операции, эти простейшие операции содержат в себе примерно один или два цикла. Другими словами, каждая из этих операций занимает постоянное количество времени, и они никогда не зависнут или не станут повторяться бесконечно. Вы можете отправить любую из этих инструкций и получить ответ в течение одного цикла. Итак, цикл это не секунды, цикл относителен. Например, цикл в Эниаке. Компьютер мог выполнять до тысяч операций в секунду. И помните, что компьютер использует тактовые сигналы, то есть по сути переключение между положениями туда и сюда, и то, сколькими циклами я могу оперировать, зависит от быстроты переключений. Итак, современный компьютер работает гораздо быстрее. Скажем, 10 десятой степени в секунду. Или он может даже выполнить триллион циклов в секунду. Теперь мы можем подвести итоги. Когда мы говорим о времени или скорости алгоритма, мы говорим не о секундах, а о количестве элементарных шагов. Мы говорим элементарных шагов, потому что мы предполагаем, что каждый такой шаг занимает постоянное количество времени. Таким образом, простые вычисления будут занимать, скажем, один шаг. Но когда компьютер выполняет сложные шаги, такие как написанные нами алгоритм, это занимает много шагов, не так ли? В компьютерном чипе не существует операции, скажите мне, простое ли это число. Компьютерный чип может всего лишь выполнять очень простые операции, вроде тех, что вы делаете на листе бумаги.